Здравствуйте, меня зовут Равиль Тазудинов, и я являюсь шеф-консультантом. И в этом выпуске я расскажу о микроволновых печках торговой марки Huracan. Исторический факт впервые о влиянии микроволнового излучения на пищу узнали в 1946 году благодаря американскому инженеру Перси Спенсеру. Он занимался изготовлением оборудования для радаров. И легенда гласит, что шоколадный батончик, который Спенсер положил на включенный магнетрон. Нагрелся и растаял. Таким образом, он обнаружил, что продукты могут нагреваться под действием сверхвысокочастотного излучения. В том же году был выдан патент на первую СВЧ-печь. В линейке «Хуракан» есть две модели микроволновок – HKN-VP900 и HKN-VP900G. Первая модель с механическим управлением оснащена таймером. Таймер рассчитан на 30 минут и имеет 6 уровней мощности. В свч печи вы можете подогреть, приготовить или разморозить продукты. Микроволновая печь имеет подсветку, а ее корпус выполнен из нержавеющей стали. Габариты и объемы внутренней камеры вы можете увидеть на экране. Внутри камеры расположена вращающаяся тарелка. Главное отличие модели HKN VP900G от модели HKN VP900 – наличие функции гриля. В этом сюжете я рассказал о СВЧ-печах торговой марки Huracan. И если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Равиль Тузудинов. Пользуйтесь техникой правильно.